Голо... Весна-веселушка, глава 3 Хорошая новость для всех, кто ну, жалеет эту в... лесу. Она, ее столбинение окончилась Она ожила, улыбка назад спряталась в лицо И она говорит, неужели мама мне обычные листья в этот раз подарила? Мама что, юморист? Но ну, она дает, простые листья деревья сорвал Вот тебе, доченька, подарок Подошла к маме, а мама уже нет, чемоданы собрала, но все-таки за два дня уже можно было поесть, отдохнуть, и уйти домой. Видит, посуда вся грязная, еды абсолютно нету, все в грязи. Похоже, мама вечеринку устраивала с едой в зубах. Брала кусок пиццу и танцевала в зубах с куском пиццы. И получилось так, мама танцующая, делает ртом, гудит. И похоже, мама очень успешно провела мои дни хорошие, когда я стояла стенкой. Смотрит, надо мыть дом. Помыла дом, быстро за секунду, все прибрала, купила новые еды, идет к ежику в гости. А ежик говорит «Привет, как у тебя дела, лисичка? Ты меня искала, да?» «Конечно! А ты хочешь на меня сесть?» «Нет, ты же не стульчик!» Да, а мне мышка говорит, что я хороший стульчик, садится своим легким весом, ей не больно. На Мишку все время пытается усадить. Мишка ты глупый, он мышку слушает, как сам себя слушает, и садится на меня, и кричит от боли. Лиса, хочешь сесть? Может, тебе тоже хочется покричать? Но иногда бывает, у людей есть такой желание покричать. Ну, правда, ты не человек, ты лиса? Да, я лиса. почему все меня считают человеком? Может, какая сказка по счету? Меня все человеком считают. Ты хочешь сказать, что когда еще с бабушкой ты жрала, там все, это волк жрал, что вы все заладили, лиса ела, лиса ела, это волк. Ну, короче, остановимся на этом, я лиса, я не человек, хорошо, запомнили все? Ладно, смотри, у меня грибок есть, это самый лучший грибок. Какие грибы? Весной грибы еще не растут. Но вообще-то это с осени, ну, мне кажется, растут весной грибы, хотя я их не видела, но, может быть, все все-таки растут в некоторых местах. И смотри, какой у меня большой архив грибов, это же бумаги, это не грибы. Но видишь, бумажка, на ней гриб нарисован, и подписано «Гриб вкусный» для сагаль, да? Серьезно? Гриб вкусный? бумажки можно доверять? спрашивают мышки. Конечно, доверяй мышь. Бумажки. Бумажка не врет. Берет леса и жует бумажку. Жует, жует, жует и выплевывает. Говорит, это же невкусно. Как вы это едите? Мышка берет, за щеку сыр прячет кусает бумагу в другую сторону рта пихает и жует сыр и говорит вкусно ты не представляешь какая вкуснятина бумажку втихаря выплевывает и говорит видишь как я с приятным выражением лица скушала но ну, правильно она сыр за щекой ела. и так ей было весело ей было очень весело есть этот сыр получилось так что она съела весь сыр а бумажки все были изорваны и спрятаны в тихаря в угол и говорит Ёжик, «Ты что, мышка, натворил? Это же были бумажки, где были написаны грибы разные. И написано, где их можно найти. Ты что натворил? О, извини, Ёжик, я думал, их есть надо. Точнее, показатель все умный пример умной мышки». Эдиса говорит, ну да, ты очень намышка. мышка, я вижу, как ты все хоряв, все выплевывал бумажки. Каждую бумажку за секунду видел, как ты выплюнула. Их тут 300 штук было, поэтому ты прокололась 300 раз. Может говорит, да, я 300 раз смогла проколоться, Покраснела, как красная кирпичная стена, и начала улыбаться. Но ну, ты хорошая, Эдиса, ты хорошая, Эдиса, я такая же хорошая, как ты. И убежала. Ну, а ежик говорит: ничего страшного, у меня принтер шустрый, за секунду 300 лесов напечатал. За секунду. И опять архив закрыл. и Смотри, мои грибы, моя палатка грибов. И они кушали вместе с лесой. Им было хорошо. Пришел медведь, им стало плохо, потому что медведь начал кричать, как маленький ребенок. Есть хочу, дайте покушать маленькому медведю. Нифига себе, маленький метр ростом. Я маленький, у меня мышка сказала, что я 5 сантиметров Я не знаю, что такое 5 сантиметров Она сказала, что это очень маленькая. Ты глупый мишка, это она 5 сантиметров, а ты метр И что, метр от сантиметров, какая разница? Короче, мишка маленький, хочет поесть Мышка говорит, извини те лиса, ежик, я его накормить не успел. Вот, бери бумагу, кушай на здоровье. Он ждет, говорит, какая вкусно идти еще. Представь, что ты в хорошем пляже, мышка говорит медведю, ты загораешь на островах. Тебе будет вкусно. Живет, милышка, говорит, о, да, вкусно. Лучшие повары готовили. Так вкусно, что обалдеть можно. Выплевывает, и очень умный ежик был, он все-таки гостил одним грибочком. И у медведя поменялась жизнь, перевернулась. Он понял, что бумага невкусная. Он просто не было с чем сравнивать. Он никогда не пробовал меду, он только мышачьей бумаги пробовал, которую она, кстати, подтиралась в туалете. Она сначала подтирется и даст медведю попробовать. И Мишка, Мишка никогда не знал, что бывает что-то вкуснее думал, что это вкусно. Попробовал гриб, и он как в рай попал Он даже обморок от вкусности Потому что как-то бумага С мышечным говном Как-то не очень вкусно И поэтому Грипп это был райское наслаждение Он медленно жевал и отправился В рай Но только в мыслях своих отправился Сам-то он просто упал на землю И как ангел махал руками Но только ангел крыльями а Он руками махал Ему было так хорошо, что он даже голоса не слышал своих друзей Мышка кричала громким воплем «Что ты творишь, ежик? Это был мой очень хороший туалет! Он всегда все переваривал, он смывался вовремя Ты что натворила? Он такой был хороший, Мишка! Я его всегда как свой туалет использовал Иногда даже мылась в нем, он слюни делает, а я моюсь в слюнях его Ну, короче, ты все испортил мне Уш... Ушла мышка обиженная и купила себе обычный душ, и все у нее было нормально, как у людей прямо в туалет свой появился, а медведь кушал райские грибы. И тут же говорит, «Ну что ж, Мишка, теперь мы твои друзья, а не Мышка?» «Конечно, ты такой мир мне открыл, вкусных, прекрасных грибов!» И Мышка говорит, «Я все слышу» с улыбкой на километров И говорит Лиса, «Попробуй мой сыр, я его пекла специально для тебя». А мышка, слюни потекли. А тут Мишка глупый был, говорит, что это дождик начался. У вас что, в, под крышей есть специальный дождик? Тучки тоже есть? Говорит Лиса, говорит, нет, это у нас свой дождик. Называется дождик мышачий. Мышки слюни пускают, когда видят сыр. А это была одна мышка, у нее слюни так потекли, что она говорит, дайте мне кусочек. Но Лиса была умная и сказала, нет, «Ты знаешь, ты потиралась бумагой» ну, свою, все подарки свои складывал туда, теперь Мишка будет так делать, складывать свои подарки, будет подтираться, ты будешь есть, вот это будет справедливо, Мишка есть с удовольствием сырик, у всех все хорошо, Мышка завела новую подругу, которая научила умным вещам делать сыр вкусный печь, доброте научила Мышку, другая мышка подруга, и все у них хорошо было, а Медведь с ежиком подружился, потому что ежик всегда грибы ел, жевать, а Медведь всегда мог на спине покадать ежика В них все было прекрасно Лиса радовалась в постели жизни, засыпала И все вокруг в лесу заснули, кроме кукушки, которую всю жизнь кукукала Конец, глава третья Весна веселушка, конец